Я хотел к Алексею обратиться. Алексей, как ты относишься к такому левому понятию, как космополитизм? Спорное определение. Оно отрицает национальность. Да, я отрицаю. То есть, как бы, с одной стороны, это коммунистическая тема, все национальности не играют роли. С другой стороны, она используется как раз таки интернационалистами, как э, экспансия. То есть, так как национальности нет, мы можем, мы можем заниматься экспансией спокойно. То есть, нас не ограничивает какая-то там национальность нашу экспансию именно в, так. в будущем конечно все общество на планете она будет интернационально то есть глобализация она стирает культурные границы вот и, соответственно будет один общий народ но это будет очень низко это тысячи лет там ну можно да, и если алексей еще учитывать что процесс может разворачиваться в обратную сторону допустим из-за глобальных катастроф то есть может опять разрушиться глобальное общество и остаться например очаги жизни в каких-то отдельных районах и то есть все может начаться сначала при жестких условиях ну да может и такое поэтому процесс быть. может тогда завершиться тогда мы мы уже... Слушай, а вот под этим алексей под этими благими намерениями то есть, как космополитизм, то есть стирание, то есть культуры и так далее. То есть одна же страна может сказать, что у вас нету такой культуры и спокойно захватить другую страну. То есть не реагируя на их права. Но это делается не на основании космополитизма. Не, я не понял, о чем. Ну, или, к примеру, одна нация, может, точнее, одна страна может отрицать культуры других стран и банально сказать, что они, ну, не имеют права на свои культуры в том плане, что только существует их культура. Ты, можешь, ты имеешь в виду, что могут возникнуть конфликты? Ну, к примеру, это Россия и Украина, опять же. Так говорить, она может что угодно. Нет, так смотрите, mm -hmm. у вас, если государство национальное или интернациональное, у вас в обоих случаях два разных аргумента для экспансии. Но все равно экспансия будет. То есть сами по себе состояния не являются критериям там нападение и так далее все равно государство использует э, любой аргумент для экспансии какая, какая ему разница какой он будет на националистической а... почве или на интернационалистической понятно а вот то на то государство на которое оно может напасть это большое государство полезна ли культура и обособленность своя в этом плане ну для защиты полезно да это правда про это я еще говорю то есть про именно вот этот период 2018 года когда культуры есть еще до сих пор и они вряд ли отойдут еще ближайшие там 100 лет даже больше так что это очень полезно в этом плане я не согласен могу объяснить почему ну, а какая защита интересна для бы... во время Второй мировой войны ну, у меня очень скудное познание в, в истории но насколько я понимаю Франция от, достаточно быстро сдалась и особо сильных потерь из-за этого не имела. Ну, я имею в виду, с точки зрения какой-то там промышленности, она была просто захвачена и городов. Вот. То есть там не было бомбежек сильных, вот. В этом плане, как бы, вполне себе очень, мне кажется, выигрышная стратегия, когда ты просто растворяешь ну, поддаешься какой-то экспансии внешней вот, и ассимилируешься. Точно так же сделали. Точно так дети, же сделали отстыки да? до да, 500 лет назад. Да, они тем, тоже да, сдались для... испанцам и их уничтожили. Где сейчас отстыки? Или индейцы, опять же. Проблема Это... в том, что они не сдались или было? вот в японии там было какое-то а. племя их тоже уничтожили Айны были, а. да? это не просто японская они населяли и корею там и то есть много... вот он и культура опять же и смешно давай мы про... ну, тут э, можно построить вот такую схему значит смотри э, ты говоришь о том что во первых пришли какие-то ребята и эти индейцы и установили свои правила против вашей воли гениально да, это... господи ребята ну, пришли какие-то были какие-то индейцы которые хотели ассимилироваться к ним пришли другие ребята и их всех помевали, вот как мне кажется, вроде как наоборот, индейцы не хотели ассимилироваться и они достаточно жестко держались за своей традиции. Ну ладно, допустим, вот. Так вот, если приходит к нам какой-то фашист домой, да, и говорит, что ребята, вы здесь не нужны, вас всех сжигать, чем поможет какая-то культура? То есть... Культуру, я имею в виду, что в борьбе с этим. То есть вы не будете сдаваться просто... просто так, понимаешь? Ты для тебя будет служить стимулом не то, что ты не хочешь ассимилироваться, а то, что ты, ты не хочешь, что тебя убили или угнетали или еще что. Вот в чем проблема. Для этого не я нужна культура. Не смотри, Зачем разу. культура? Смотри, про да да Китай Смотри, про империи поговорим, давай тебе Немножко freedom перебью. Монголы Чингисхан там нас захватили Китай. И, и что? Китайская культура намного более высокая, более древняя. Она пережила монголов. То есть, да, они там правили несколько столетий. И потом все. Орда это развалилась, а Китай он как был, так и остался. Они просто ассимилировали победителей. Как бы культура обособила тех людей, чтобы они могли защищаться, то есть знать, кто свой, кто чужой в этом плане. Вот и все. А чем бы им помешало как бы, культурной эмансипации монголов? А, что? Кому? Ну, во-первых, насколько я понимаю, вот такие вот ключевые племена, они не особо несли какой-то культурный вклад в те... Страны, а если не которых... имена, а какой нибудь не знаю, уже сформированы? типа ну, империи там. Не Британия, знаю. например, да, которая. Ну, Российская империя, к примеру. Я говорю о том, что просто вот этот вот довод в том, что э, тебе при какой-то нет ни одного положительного довода в пользу того, что. Нет ни одного доводов в пользу того, что культура полезна и нужна. Я вот реально не вижу но... То есть тебе же только что перечислили. Это обосабливают людей, ты знаешь, кто есть кто, и знаешь, кому помогать, если что. А почему Это нельзя просто... всем помогать? Ты знаешь, и... культурные особенности тех на того населения, с которым ты прожил, и помогаешь ему, соответственно. Так это работает. И даешь отпор оккупантам, грубо говоря. Леша, можешь сказать? Я ничего не понимаю. Смотри, ты твои контраргументы описывали немного другую ситуацию. У нас ситуация другая. То есть у нас небольшое государство под брюхом у гигантской империи. То есть, нам нужен какой-то, скажем так, аргумент для защиты. Можно сказать о том, что защита не нужна, но это другой аргумент и другая ситуация. Но именно... Это другая стратегия. Но именно, например, на примере Украины, именно культура объединила гражданское общество Украины. То есть украинцы почувствовали себя украинцами, они против России. Если бы это были россияне, они бы сдались без боя, как в Крыму и так далее. То есть из-за того, что... Из-за того, что у них была своя культура, они как бы сопротивляются. Мы ну, что... Это был объединяющий элемент. Это не обязательно культура, но в нашем случае э, у нас э, это самый выгодный элемент. То есть у нас нет ничего другого, чем мы, что мы могли бы противопоставить вот этой силе. В численном количестве нас меньше. В плане экономики мы слабее, ну или как минимум не больше. Единственное, что нас обосабливает, это культура, там, да, исторические традиции, то есть право на самоопределение народа. И поэтому мы должны этот инструмент использовать. Потому что если мы его потеряем, то мы ничем не сможем сопротивляться. То, что нам предлагает вот эта гигантская империя, не дает нам ничего хорошего. То есть это рабство для нас. Поэтому нам нужно с этим бороться. И единственное, что у нас есть, это вот национальный вот этот вот инструмент в виде культуры национальной который мы и должны использовать.